Открытый диалог. Диалог. диалог с Александром Непомнящим Наш эфир продолжает очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Ну и, наверное, не будет ни для кого сюрпризом, если мы поговорим о результатах выборах, которые прошли в Израиле, и которые сначала заставили нас порадоваться, потом несколько приостановили остудили нашу радость да конечно если говорим сейчас о выборах если мы будем говорить о результатах выборов в израиле и забегая вперед можно сказать что ситуация скажем так патовая если вначале казалось что наконец натанья удалось получить большинство маленькое но все-таки большинство то сейчас этого мы видим, этого нет. И хотя окончательный подсчет вроде как закончен, но есть еще споры: вроде бы Ликуд собирается протестовать эти результаты и добиваться изучения протоколов, проверять, что происходило там в арабских деревнях. Скажем сразу, если бы прошел закон о камерах, то всего такого как бы беспорядка, может быть, и не было, потому что видеокамеры установлены на избирательных участках, разумеется, не в избирательных э, тех загончиках, где люди выбирают свой, делают свой выбор, а там, где, собственно, они опускают конверты в урну, и где на камере можно увидеть, действительно ли приходит человек и голосует, или приходит один человек, как вот я был в свое время наблюдателем в арабских древнях и, тогда это только все начиналось, появлялись первые евреи, появились в арабских древнях во время голосований, и в общем мне там приходилось сталкиваться с очень забавными ситуациями, когда люди, там, приходил человек с пакетом целым удостоверений личности и говорил, это от всей моей семьи, дайте мне там 18 конвертов, я за них за всех проголосую. Когда я ему объяснял, что один человек, один голос, он очень возмущался и открыто мне говорил, Но ну, так же всегда было. Вот. То есть, к сожалению, Израиль — страна очень разнородная, и с одной стороны у нас есть Люди как бы достаточно цивилизованные, живущие по европейским понятиям, и они э, понимают, что, так сказать, как бы ты ни хотел победы своей партии, нужно убедить людей других, но ты не можешь проголосовать за кого-то иного. Вот. И с другой стороны, у нас есть общины, общества, которые, в которых в общем цель оправдывает любые средства. И э, поэтому, конечно, в таких деревнях безусловно нужны камеры, которые могли бы засвидетельствовать ситуацию, что скажем, проголосовало именно столько людей, сколько не пришло, а не так, как у меня было в другой раз, когда закончилось голосование. Оставалось еще где-то 150 не пришедших на голосование людей. И мне говорят, ну давайте поделим, поделим честно э, голоса оставшиеся. Вот на этой партии столько-то, этой партии столько-то. Я говорю, нет, так не пойдет. Они говорят, ну как не пойдет? Ну давай э, э, давай твоей партии. Ты хочешь больше голосов да, для, для твоей партии? Вот Им было даже непонятно, почему я сопротивляюсь, потому что в конце концов, с их точки зрения, они были очень великодушны, они были честны со мной, и они честно предлагали моей партии разумное количество голосов из тех, что люди не пришли проголосовать. И они удивлялись искренне, почему я не соглашаюсь на такую вот вещь. Вот. И из той же серии приключений в арабских избирательных участках, например, у меня была ситуация, когда я уже приехал туда в очередной раз, и уже меня знали там, и глава избирательной комиссии, такой пожилой, очень солидный человек, он сказал, мы тебя так уважаем здесь, и вот э, за твоего кандидата голос моей жены мы отдадим. И действительно, там был один голос <смех> за, за тех, кто, ту, ту, ту партию, которую я представлял. Она была единственная в этой арабской деревне. Вот. Это был, как мне объяснили, голос жены, представителя комиссии, который вот так добродушно, любезно мне предоставил эту возможность. То есть понятно, что в израильском обществе существуют группы населения, для которых вот это демократическое голосование — скажем так, непростое испытание. И самое логичное было бы, чтобы были камеры, которые позволяли бы отсекать вот такие вот э, безумные вещи. Но, к сожалению, э, э, у Натаньяу не было в протяжении всего этого года большинства, а э, Либерман, который всегда позиционировал себя как человек, который э, боролся за, против арабского беспредела, в нужный момент выступил вместе с арабами и забаллотировал этот самый закон о видеокамерах под бормотание о том, что сейчас не время. Почему не время? Почему невозможно было принять этот закон? Ну, Потому что он играл уже на чужом, на другом поле. И, в общем, таким образом, возвращаясь к результатам наших голосований, правый лагерь получает 58 из 120, соответственно, левый лагерь получает 62. Эти 62 составлены из 40 мандатов, которые получили две левые партии, Кохол лаван и э, объединение всех левых партий, там и партия Труда, и партия Мерец, и еще примкнувшая к ним э, партия Гешер такая. Э, в итоге историческая партия Труда, которая в свое время получала, мне кажется, там чуть ли не 53 мандата был, были времена. Это была партия Бенгуриона, был Мэр, то есть всех исторических персонажей. Эта партия э, в итоге сейчас представлена буквально тремя депутатами Кнессета, то есть мы говорим о крушении левого лагеря, с одной стороны. С другой стороны, вот есть партия, которая заняла, как бы, взяла на себя большую часть голосов в левом лагере. Это партия Кахол-Лаван Бело-голубые это партия, которая, по сути дела, у нее нет никакой идеологии. На самом деле, когда мы смотрим на, э, на любой вопрос, буквально э, актуальный для страны да вообще на любой вопрос. В бело-голубых это как в такой супермаркет: там есть: одни считают так, другие считают иначе. Все, что объединяет этих людей, единственный как бы, их э, общий знаменатель это ненависть к Натаньяну. Вот. И действительно, возникает вопрос, когда Натаньяу закончит свою политическую карьеру. Мы понимаем, что в общем, все смертные, и Натаньяу в какой-то момент действительно уйдет э, на пенсию. Что станется с этой партией? Все понимают, что партия разлетится на куски, потому что ничего больше, кроме ненависти, к Натаньяу, их не сдержит. Так вот, э, у правого блока, у правого еврейского блока 50, э, 58, 40 у левых партий кровенных. 15 получили арабы, опять же, как бы 15, и мы не знаем, какое количество из этих мандатов реальное, какое, вот было, которое, какое они сумели накрутить себе благодаря всем вот этим э, отсутствию камер и методам, о которых я рассказывал. И 7 у Либермана. Э, Либерман честно заявил еще до выборов, что он идет с левыми. И, в общем, сейчас он продолжает в том же ключе, объясняя, что, в общем, его задача свалить Натаньяу, судя по всему, по всему, это действительно то, что движет. Если при этом страдает государство, так плевать на это государство. И тут нужно сделать, как бы, некоторые уточнения, хотя формально у левого лагеря сейчас вместе с либерманами и арабами 62, по сути дела, они могут опираться только на 59 голосов. Потому что три из этих 62 двух три арабских голоса арабская партия как бы она же склеена из тоже кусочков как и бело-голубые как и и в эти кусочки это и коммунисты и арабские фашисты и исламисты и националисты и э, националистическая партия Балад э, лидер который, кстати был э, сказать, разоблачен как шпион Ирана в свое время и бежал из Израиля Азмепшара так вот, они э, вроде как не готовы ни в каком виде сотрудничать с сионистами проклятыми. И даже для такой святой вещи, как свалить Натаньяо, они тоже не готовы поддерживать Ганса. Ни в какую. То есть формально у Ганса сегодня остается, э, так сказать, группа в 59, на один больше, чем у Натаньяо, и поэтому, в принципе, они могут продвигать то, что они хотят продвигать, опираясь, разумеется, на оставшихся арабов, коммунистов, э, фашистов и исламистов. И вот здесь нужно сделать... Э, как бы, это требует особо, пояснений некоторого. Уже сейчас вся левая пресса Израиля загалдела, а что ж такого, как бы что же мы должны не относиться к арабам как к равным, их голоса разве значит меньше, чем голоса евреев? И ответ очень простой: безусловно, голоса арабских избирателей в Израиле обладают тем же, как бы, тем же весом, что и голоса еврейских избирателей. И многие арабы голосуют за сионистские партии, за ЛИКУТ, за, э, тот же, за тех же Белоголубых или за партию Труда. То есть за те партии, которые в той или иной мере признают право еврейского государственного существования. Эти же партии, которые представлены, то есть вот эти 15 мандатов, которые сейчас в Кнессете, это, это представители партии, которые открыто заявляют, что они Израиль не признают как государство еврейское. Более того, они даже отказываются приносить присягу в Кнессете, что, по, по большому счету, является нарушением закона. То есть закон говорит, и он был написан в свое время как некое само собой разумеющееся правило, что депутат, избранный в Кнессет, должен принести присягу на верность государству, и после этого он уже приступает к своим обязанностям. Арабы отказываются приносить эту присягу, и возникает вопрос: почему они вообще находятся в Кнессете? Но, э, тем не менее, к сожалению, сейчас, если бы Натаньял даже просто поднял бы этот вопрос, то та часть общества, которая поддерживает левых, она бы даже не поняла, о чем он говорит. Они настолько живут в другом понятийном пространстве, настолько не э, что все это, то, что они как бы просто даже абстрагируются от такого. Ну да, но вот они не хотят приносить э, присягу еврейскому государству. И что? Разве они зна значат меньше в том-то и дело, что, конечно же, значит. Но, тем не менее, в том... Как бы, мы работаем с тем, что есть. И таким образом у арабов, у левого блока вместе с арабами и Слиберманом, есть 59, а в принципе еще в запасе трое, против 58, что они могут с этим сделать? Ну, во-первых, они могут сместить спикера Кнессета Эдельштейна, Дельштейна, назначить своего человека во главу Кнессета, и после этого провести закон, персональный закон против Натаньяо, запрещающий Натаньяо собирать коалицию. Значит, о чем идет речь, понятно, что это будет закон, который не будет называться закон, который запрещает человеку по имени Бенина Натаньяла. Он будет говорить о том, что премьер-министр, находящийся под. Э, э, как бы, против которого ведется судебное разбирательство, не может формировать коалицию. Теперь, на самом деле в израильском законодательстве уже подумали о такой ситуации. И, ситуация, и, и, и все это в законах прописано. Сказано так: если против премьер-министра. Подано обвинительное заключение, против него ведется следствие. Или даже потом уже начался суд, но еще не вынесено винительное заключение, то премьер-министр может продолжать, занимать свои, продолжать заниматься своими обязанностями. И об этом, к слову, еще три года назад очень хорошо, и понятно, и доходчиво говорил Либерман в интервью. Тот самый Либерман, который сейчас является одним из инициаторов этого самого закона, он объяснял тогда: что э, даже е, когда речь идет о каком-нибудь министре, окей, министр может против него начинается суд, министр должен идти в отставку, доказать свою невиновность, потом вернуться к занимаемой должности, например. Но премьер-министр это э, как бы занимает гораздо более серьезную должность, на него завязано гораздо больше процессов, если в итоге окажется, что этот был суд... Э, Скажем так, несерьезный, только для того, чтобы дискредитировать премьер-министра, а фактически будет загублена не то, что карьера человека, а будет загублено направление политическое ведь этого премьер-министра выбирает большинство страны. А поскольку в Израиле очень часто случалось, что против какого-то министра или поставленного чиновника с правой стороны, конечно, выдвигались какие-то обвинения. А потом, через много лет, доказывалось, все оказывалось пшиком. И все это было пустыми словами. Никакого обвинительного заключения не было то встает резонный вопрос, насколько можно доверять такой ситуации. И тут Либерман объяснял, что да, вот премьер-министр пока нет решения суда о том, что он действительно виновен, никаких э, причин уходить в отставку у него нет. Тот же Либерман сегодня, три года спустя, объясняет на голубом своем глазу, что э, необходимо сместить Натаниял, он диктатор, диктатор, тот, который получивший абсолютное большинство э, поддержки в стране еврейских голосов снова не считая голосов э, арабов, не признающих право израильного существования, вообще как такового. Так вот, э, Натанияу нужно сместить, поэтому можно провести такой закон. Но ну, избиратели Либермана — люди, э, которые сегодня ненавидят э, религиозных евреев гораздо больше, чем они ненавидят, скажем, тех же арабов, поэтому им как бы все это нормально, они их нисколько не смущают, то, что Либерман повернял свою позицию на противоположную, и то, что сегодня он лоббирует закон, который, по сути дела, должен отменить демократическое решение общества. Общество в большинстве своем выбрало Натаниэля. Более того, если мы смотрим на расклады не по партиям, а как бы какое количество людей поддерживает Натаниэля, премьер-министр какой-ганца, то там разрыв чуть ли не в 15 в пользу Натаниэля. То есть совершенно очевидно, что общество в большинстве своем хочет видеть премьер-министра Натаниэля. И вот эта вот попытка провести закон, который запретит Натаниэлю формировать коалицию, это э, теоретически это легитимно. В Израиле. С другой стороны, это, конечно, нарушение некой нормы и некого нравственного понимания ситуации. Но э, наших левых, Липерманов и уж тем более арабов, это нисколько не смущает. Арабы, на самом деле, совершенно чётко декларированы. Ведь наша задача — сместить Натаньяо, потому что он слишком хорош для Израиля. Он так много всего сделал, у него такие завязки с Трампом, что это наша огромная проблема. И в первую очередь мы должны сбросить Натаньяо, это самое важное. Говорят они открытым текстом, и солидаризируются с левыми, а левые используют вот эту ситуацию и тоже готовы с ними солидаризироваться. И снова я повторю, не просто с арабами, которые являются гражданами Израиля, а именно с теми арабами, которые декларируют стремление уничтожить еврейское государство. Так вот, допустим, они могут сегодня провести такой закон. Сделают они, конечно, это очень быстро, сразу же, там первые два чтения сразу, потом третье чтение. Теоретически он не должен иметь обратной силы. То есть в демократическом государстве обратную силу закон не имеет. Но мы знаем, что вы, как бы наши левые израильские они уже переступили так много норм, что, в общем, они здесь могут переступить эту норму и сказать, ну и хорошо, мы приняли закон, все, теперь Натаниал не может ничего сделать. Э -э в лучшем случае, скажем, они скажут, ну тогда к четвертым выборам, то есть вот у нас сейчас такая ситуация неясная, не скорее всего, мы пойдем на четвертый выбор, и вот тогда уже точно он не сможет, уже закон этот будет принят, и он уже формировать коалицию не сможет. Ну, это одно направление, но может быть еще, и более, еще более безнравственная ситуация, и она будет заключаться в том, что партия «Белоголубых» и партия вот «Крайне левых» — мэрица, Вода и Гешар, они создадут правительство меньшинства, состоящее всего из 40 представителей. Казалось бы, такого не может быть, ведь правительство, коалиция должна быть хотя бы 61, чтобы у него было большинство. Но это такая техническая хитрость. Они создают правительство э, левых партий, всего 40 депутатов, но снаружи их будут поддерживать еще ну, либо 22, либо 19, то есть э, 15 или 13 арабских и 7 либерманов. При этом арабы, которые заявляли, что они не сядут в правительство с либерманом, и либерман, который заявлял, что он не сядет в правительство с арабами, формально соблюдут свои обещания. То есть они будут не в правительстве и будут поддерживать то правительство, цель которого одна сместить Натаньяу. Понятно, что это они сделают не просто так. То есть рабы честно говорят, что как бы, мы, конечно, поддерживаем левых, и мы хотим сместить Натаньяла, но не думайте, что это будет задаром. То есть, конечно же, мы потребуем денег э, в наши бюджеты, мы потребуем каких-то послаблений, отмена законов, э, которые под, как бы, формируют Израиль как еврейское государство, и так далее, и так далее, и так далее. И тут, в общем. Много всего они могут попросить, потому что ситуация будет полностью зависеть от них. И понятно, что такое правительство долго не продержится. Но его задача продержаться ровно столько, буквально там несколько недель даже, чтобы Ял был смещен с поста премьер-министра. Скорее всего, в такой ситуации он будет вынужден уйти в отставку, потому что и заняться своим судом, который так сказать, сейчас начинается. И, по сути дела, Ликуд будет обезглавлен, после чего действительно левые готовы идти на выборы, зная, что правые без Натаньяу сразу же соберут мандатов на 20 меньше. А это значит, что левые гарантированно сказать, при... сумеют победить. И даже если они и не победят, то в конце концов придет какой-нибудь аморфный лидер из тех, кто сегодня так сказать, в Ликуде борется за право стать главой государства. Но... В общем, не, не, не дорастает даже до Тощикова, Так Натаньяо, по своему пониманию ситуации в экономическом, политическом, дипломатическом, это значит, что, в общем, левым бояться нечего. И единственный, вот как арабы четко сформулировали, Уда и единственный человек, который действительно сегодня добивается огромных э, и важных успехов для еврейского государства, он будет убран из политики. Это то, что, в общем, сегодня такая лица левая, она под, него, под эту цель и заточена. То есть их не интересуют даже ни экономические вопросы, ни вопросы там, очередных уступок э, э, политических. Их интересует одна единственная вещь сбросить Натаньеву. И, к сожалению, это сейчас очень реальный сценарий. Э, в принципе, они могли сделать это в течение и после первых выборов, и после вторых, потому что тогда тоже формально у них было большинство. Э, но в пер, э, и в первый, и во второй раз они как бы еще боялись. Они боялись, что такое вот откровенное попрание норм и создание правительства, опирающегося на коммунистов, исламистов и арабских фашистов, оно может плохо быть воспринято в обществе. Например, тот же Ицхак Рабин, когда он проводил свое ослово, все-таки он покупал религиозные партии, он переманивал из правого лагеря к себе депутатов, но ему было важно, чтобы было так называемое еврейское большинство. То есть те, те ужасные катастрофические шаги, которые принимало правительство Рабина и Дилиса, оно принимало, не опираясь только на арабов. То есть у них было большинство, и как бы помимо голосов арабских сепаратистов. Здесь же без арабских сепаратистов у них ничего не получается, но их это уже не смущает. И судя по всему, поскольку главная задача даже не добиться какого-то стабильного правительства, а просто тупо свалить на Таньян, то они, в общем, уже готовы пойти на это. Ставки очень высокие. Люди там Ганс, Ашкинази, у них у всех за их спинами серьезные очень э, уголовные преступления, за тем же Мандельблитом, мы говорили об этом про, на, про, в прошлых передачах, в отличие от Натаньяу, которому там, по сути дела, ему приписывают законы, которых нет в израильских, э, даже в своде законов, нет таких параграфов, их нет вообще в никаком государстве. Это какие-то очень, очень широко растянутые, понимаете, так как если бы, например, э, человек подошел к перекрестку чтобы перейти дорогу, его арестовывают и говорят, «Ты хотел перейти здесь дорогу». Он говорит, «Я не собирался переходить, а просто посмотрел». Нет, вот ты стоял уже, у тебя уже нога зависла над, над, над асфальтом, ты явно хотел перейти дорогу, за это смертная казнь. Как смертная казнь? Почему? Ну даже если бы я хотел перейти дорогу, разве за это смерть? Вот такое у нас теперь, вот такое толкование закона. Это очень опасно, ты мог сказать, создать ситуацию. Вот примерно на таком уровне это против Натаньяо. При том, что против Ганса у нас есть очень серьезные вопросы по поводу того, куда делись государственные деньги, полученные без тендера. Против Ашкеназии, собственно, суд уже был закончен, и он должен инвесторам огромные деньги, его компания. Кроме того, есть эта очень, э, очень грязная история с его, э, его сотрудничеством с Мандельблитом, в пытность, когда Мандельблит был главой военной прокуратуры, а Ашкеназия был начальником генштаба. И по-хорошему, то, что они делали, э, заслуживает тюрьмы по законам существующим. То есть Мандельблит ему сливал это... это подробности дела, в котором Шкинази был фигурантом и так далее. То есть этим людям есть за что воевать. И даже если при этом будет нанесен колоссальный ущерб стране, а он будет нанесен, потому что мы понимаем, что сегодня израильская ситуация, как бы мы сегодня теряем не только возможность, то если бы у нас было стабильное правительство уже год как, то, конечно, мы могли бы далеко продвинуться и в суверенизации, взяв распространив суверенитет на все то, на что как бы, план Трампа и так говорит, это вы можете это взять хоть сейчас, это ваше. Да, уже давно были бы прочерчены эти карты, и мы бы уже говорили бы о том, что осталось, а не то, что как бы, и уже иорданская долина скорее всего была бы под израильским суверенитетом. Речь идет и об экономических вопросах. Сейчас, может быть, в конце передачи мы еще поговорим о короне, о панике вокруг этого, этой, этой новой болезни и на фоне э, экономического кризиса, который назревает в том числе из-за паники, связанной с, с короной в мире, нам нужно правительство, которое будет э, вытаскивать экономику Израиля, продвигать ее вперед, а не топить ее еще больше, как это в общем, умеют делать левые. И здесь уже э, рейтинговые компании, кредитные, международные, те самые, которые определяют рейтинг экономических государств, они уже честно говорят, ребята, знаете, у вас там три, три, три, было три... Сессии с выборами, и у Натальяу нет стабильного правительства. Если вообще будет не он, так мы, скорее всего, будем снижать рейтинг кредит на Израилю. Потому что, как бы мы, про Натаньеу мы знаем, это человек, который отвечает за свои слова, придут какие-то там Гансы и синкорны. Эти ребята лихие, они могут угробить экономику. Так что вы, конечно, тот рейтинг кредитный, который имеете, больше не будет. Вот. Ну и самое страшное, конечно, здесь это потеря утрата демократии, потому что Ганз ведь накануне выборов так честно и сказал, просто большинство его избирателей либо не хочет думать, либо не умеет думать. Он сказал, что как бы, судебная система, мы в этом тоже говорили, она должна превалировать над политической системой. То есть, иными словами, вот мы знаем, что в демократии есть три системы — судебная, законодательная и исполнительная. И между ними существует система сдержек и противовесов, которая уравновешивает каждую из этих систем, чтобы она не превалировала. Так в идеале. И в общем с некоторыми поправками, худо-бедно, но в западных государствах так оно и происходит. Вот Америка, например, она уже 300 лет существует, и вот эти системы сдержек и противовеса все таки уравновешивают э, даже самых диозных персонажей, типа Барака Обамы, например, выдержалась. Вот. А в Израиле Ганс говорит, надо, чтобы судебная система превалировала над политической, то есть над законодательной и над исполнительной. И он это говорит в открытую, то ли демонстрируя, какой он фантастический идиот, то ли, наоборот, объясняя прокурорским чиновникам, что, ребята, я ваш, я вам наблюдать за голубой каемочкой, израильскую демократию отдам, чтобы вы из этой демократии сделали уже нормальную такую банановую олигархию, в которой вы сможете править и дальше. И у, на, у нас на пути сейчас стоит Натаньял, мы его сейчас сметем, и больше уже никто не посмеет вам перечить. И вот эта вот утрата демократии, это может быть еще даже страшнее, чем те экономические невзгоды, которые обрушатся на Израиль, если... Натаньяо перестанет контролировать экономику израильскую, и на те утраченные возможности суверенизации Иудеи и Самарии, которые мы, конечно, не сумеем осуществить, если у нас будет правительство, опирающееся на арабских террористов, сепаратистов, которые так открыто и говорят, что никаких войн с газой, никаких там нажатий на автономию вы будете уступать и отступать, потому что только так мы готовы вас поддерживать. Ну и остается, что у нас на следующей неделе в понедельник, вечером начинается праздник Курим. И те, кто знает еврейскую традицию, знают, что это, в общем, праздник, когда все перевернулось от страшной катастрофы, все пришло к чему-то хорошему, замечательному, к празднику, к победе. Остается на самом деле надеяться только на чудо, с одной стороны, и ждать, чтобы вот что вот как-то к куриму что-то прояснится. Хотя я боюсь, что если вот исходить не из мистических, как бы, а из реальных оценок то в Пуре мы еще не будем знать, что происходит и реально куда дуют ветры, мы поймем только в течение двух-трех недель ближайших. И что может сделать Натаниэль? Натаниэль боец и он, конечно, так просто сдаваться без боя не будет. Он попытается, возможно, вытащить из э, левого лагеря каких-то людей, которые могут либо перейти в правый лагерь, покинуть, например, бело и примкнуть к Ликуду за какие-то дивиденды. Либо, по крайней мере, чтобы сохранить свою честь, они публично откажутся участвовать в вот этих, вот в этих э, э, историях с попыткой провести закон персональный против Натаньяу или создать правительство, опирающееся на, не просто на арабов, а на арабов-сепаратистов. Вот, то есть уже мы слышали некого представителя партии «Труда», э, бывшего генерала Барлева, который, в общем, совершенно левый человек и известен своими очень резкими высказываниями против Натаньяу. Но тут он говорит, я против персональных законов. Я был против персональных законов и раньше, я и сейчас тоже не буду поддерживать такой закон против Натанья. Вот. То есть тут, как бы, возможно, это такая попытка показать, вот я все тут замазан, а я один в белом. Вот. Но в данном случае даже не важно. Если он хочет показать, что он один в белом, то это нам на руку, это может спасти ситуацию. Пока что не спасает. То есть станет 59 на 61, все еще еще должно, еще хотя бы одного-двух нужно переманить, чтобы изменить эту ситуацию. И даже не переманить, а просто чтобы они заявили, что они в этом фарсе участвовать не будут. Вот. Но, конечно, с другой стороны, тоже будет оказываться давление. Если, например, этот самый генерал когда-нибудь не заплатил какой-нибудь налог, то ему это все вспомнит и скажет, хочет хочешь перейму? Вот, Если не хочешь, то сиди тихо и голосуй, как тебе скажут. И мы понимаем, что у прокурорских игра очень серьезные, они будут давиться, честно, все педали. Поэтому э, я думаю, что 2-3 недели мы еще будем в таком напряжении и невидении, ну, а потом поймем, что происходит. Или у нас правительство, опирающееся на арабов, и попытка сместить Натаньяу, удачно или неудачная, или мы идем уже точно на четвертые выборы, которые тоже пока не ясно, что нам суда. Давайте мы в этом месте сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся и продолжим. Открытый диалог. Диалог. диалог. С Александром Непомнящим. Возвращаемся к беседе с Александром Непомнящим. Напомню, телефон в студии 847-400-5200. Если у вас будут вопросы, вы всегда можете позвонить. Александр, в связи с событиями в Израиле, в связи с выборами, с развалом правительства, коалиции и так далее, в интернете появляется довольно много материалов, в том числе на тему мотивации Либермана. Что служит мотивом вот таким действиям? И одним из мотивов называется так сказать, расследование в отношении него прокуратуры, и что прокуратура держит его на крючке, если, не дай бог, он, прокуратура тоже мечтает избавиться от Нетаньяху, и если не Либерман так сказать, вдруг вступит в коалицию и позволит Нетаньяху создать правительство, то вот как бы ему грозят неприятности большие. Насколько это верно, как вы думаете? Что он действует исключительно потому, что Натаньяу диктатор, и это понятно, что это демагогия, потому что нужно бороться с религиозным диктатом, поскольку, мол, религиозные евреи захватили слишком много позиций, получают слишком много от государства, паразиты, дальше идет в общем, немножко как цитата из Дорфштурмера, Ясно, что все это и демагогия. То есть, с одной стороны, безусловно, в Израиле существуют непростые отношения между светским и религиозным населением. У светского населения есть претензии к религиозному населению, и по меньшей мере часть этих претензий она оправдана. То есть светское население хочет, чтобы религиозное население активнее участвовало в общей жизни, служило в армии, работало официально и платило налоги. Что и так происходит, то есть есть движение внутри хоридимного общества, в сторону и служения в армии, и э, официальной ра, работы, а не, жить на, не, жить, не житья на пособии. И, но при всем при этом совершенно ясно, что не это э, то, что является мотивом для Либермана, поскольку до сих пор его действительно совершенно не смущало. И вся, все претензии к религиозным появились лишь в последнее время и являются совершенно ясно только предлогом. Но что же действительно является э, причиной, по которой Либерман перешел из правого лагеря в левый лагерь, и, по сути дела, сегодня консолидируется с арабами, то есть, опять же, не просто арабами, а арабами-сепаратистами. То есть Либерман, который э, называл себя радикально правым политиком и требовал даже когда-то лишить невояльных арабов гражданства, сегодня его позиция, по сути дела, демагогическая в том, что против религиозных евреев вместе с этими самыми арабскими фашистами, коммунистами и исламистами, и националистами против евреев вопрос почему действительно назывались разные версии разной степени конспиративности и пожалуй самым серьезным таким вот, не обвинением что ли а заявлением это было заявление самого натаньяо которого тоже спросили почему либерман так себя ведет на что очень осторожный и тертый политик натаньяо который никогда не говорит просто так и никогда не скажет то что можно сказать ага, у тебя нет доказательств и начать какое-то разбирательство он сказал Либерман хорошо знает, почему он так делает. У него есть на это причины, и я надеюсь, что когда-нибудь мы, мы, мы все будем знать, что это за причины. То есть он открыто намекнул, что да, это не просто, э, что у Либермана вдруг проснулась бешеная борьба, э, бешеная ненависть к непримиримая ненависть к тому, что религиозные евреи, так сказать, там делают так-то и так-то, и он с этим решил бороться вот даже таким путем, пусть даже э, крушением государства, направляя всю страну на выборы раз за разом, на которых мы теряем, конечно, огромные деньги. И страна уже год находится в нестабильности и, и рискует лишиться очень многих дивидендов экономических, политических и так далее. Так вот, это не потому, что он решил, считая, что необходимо что-то делать с вопросами религии и государства, а потому что у него есть на это веские причины. Одной из этих причин, действительно говоря, называют то, что, как известно, у Либермана Посажен в тюрьму уже, вот, кстати, ближайший помощник Давид Годовский, и Фаина Кершенбаум, другой ближайший помощник, должна вот-вот э, сесть в тюрьму. И садятся они по вполне конкретным поводам за взятки, за распиливание, как принято говорить в России сегодня, бабла, за то, что они брали, э, во-первых, требовали взятки у людей, во-вторых, они брали государственные деньги и использовали их, мягко скажем, не по назначению. Теперь, э, сам Годовский утверждал, что он это делал... Э, э, для партии, то есть не для себя, а только к партии, на которой он работал. И те, кто хоть немножко знакомы с тем, как устроена партия Либермана, знают, что там бумажка со стола не может быть перевернута без разрешения босса, хозяина. То есть это не демократическая партия, как Ликуд, где действительно есть спектр мнений. И даже не партия диктатуры типа белоголубых, где есть несколько руководителей, и под ними ходят пигмеи, которые полностью им подчиняются. Это э, партия НДИ, это партия построена по типу мафиозной структуры. Есть хозяин, босс, Либерман, э, которым сказать, все остальные, они э, не имеют вообще никакой самостоятельной инициативы и делают только то, что им говорит хозяин. Поэтому э, то, что следователи не задали э, Нигадовскому, Витченбауму вопрос, а кто у вас попросил брать деньги для партии? И вот эти взятки, все взятки и распилы э, государственных средств. Почему по заданию вы это делали? Хотя всем понятно, почему задание. Но этот вопрос задан не был. Но его ведь могут и задать. И если его зададут, то э, перед Либерманом замаячат не расплывчатые какие-то непонятные обвинения, как перед Натаньялом, а очень даже конкретные обвинения в руководстве мафиозной структуры. И это тянет на серьезные срока. И то, что этот вопрос следствием не задается, вероятно, э, требует некоторой оплаты политической. Поскольку те же самые люди, которые не задают Либерману этих вопросов, добиваются смещения Натаньяла в любой ценой, превращения израильской демократии в страну, подчиняющуюся прокурорским э, чиновникам, видимо, есть, ну не видимо, но су вероятно, существует такая связь. Есть и более серьезное обвинение. Дело в том, что э, Партия НДИ в свое время появилась потому, что это э, Либерману были выданы деньги э, в размере миллиона э, долларов, мне кажется, э, чеком по, по имени Мартин Шлаф. Мартин Шлаф очень интересная фигура в европейском бизнесе. Он начинал в свое время, он австрийский еврей, э, бизнесмен мелкий, тогда он был, сначала он был мелким бизнесменом, в годы холодной войны, он занимался тем, что он э, покупал в ФРГ компьютеры и в обход эмбарго передавал их в ГДР. Таким образом, Советский Союз обходил поправку Джексона Веника, по-моему, которая запрещала передавать Советскому Союзу передовые технологии из-за того, что Советский Союз не выпускал евреев и так сказать, гнобил диссидентов. Так вот, уже тогда Мартин Шлаф работал на штазе, которая, в свою очередь, была младшей сестрой КГБ. Вот. А потом, как-то через этого Мартина Шлафа уже в 90-е годы, бесследно исчезли деньги ГДРовской компартии. И после этого мелкий бизнесмен Мартин Шлаф превратился в очень крупного бизнесмена, который по удивительной случайности как-то был завязан со всеми грязными, скандальными деньгами и в Европе, и в Израиле. И вот этот человек, являющийся близким другом э Либермана, сын Либермана, один из двух сыновей, работает, э возглавляет одну из компаний у Мартина его один из его банков в свое время дал Либерману деньги на создание партии. И поэтому можно предположить, опять же, очень осторожно, поскольку э, мы говорим о вещах, в которых э, мы можем только предполагать, что существуют какие-то э, близкие или э, договоренности между э, или понимание между Мартином Шлафом, который является э, компаньоном Газпрома сегодня, и э, Израильским политикам, который создав вот эту самую нестабильность в течение года в Израиле, по сути дела торпедировал прокладку трубопро... газопровода из Израиля в Европу, который, в свою очередь, этот газопровод мог, э, скажем так, нанести финансовый и политический ущерб Газпрому, поскольку Европа начала бы получать, пусть не полностью, но хотя бы на процентов на 15 от того, что наберется от него Газпрома, получать газ из Израиля. И мы понимаем, что это очень большие деньги. И мы понимаем, что э, пока вот эта самая нестабильность в Израиле сохраняется, э, «Газпром» продолжает продавать Европу газ и, в общем, конкурентов у него. Пока нет. Mm -hmm. вот, являются ли эти предположения, э, так сказать, э, истиной? Возможно, как говорит Натаньял, мы скоро узнаем, что лежит в основе вот этих самых причин, побудивших Либермана так себя вести. Пока что мы можем только вот, говорить о разных версиях, и подчеркивать, что у нас нет никаких, к сожалению, доказательств или, или ясного понимания. По крайней мере, у нас, возможно, они есть у других людей по поводу того, чтобы управлять Забермана так себя вести. Спасибо. В прошлый раз нам не хватило времени обсудить ситуацию там, в Турции, в Сирии. В смысле, в Сирии. Что происходит в Сирии, Турция, Россия? Да, там действительно, в Сирии действительно происходит очень-очень интересная ситуация которая вновь подчеркивает, насколько Трамп гениальный человек, и, казалось бы, он, у него ведь нет никакого дипломатического образования, он, он бизнесмен. Но вот этот вот его ум бизнесмена заставляет, создает ситуации, где терялись опытные дипломаты, профессиональные. Когда Трамп вывел американские войска из Северной Сирии, все говорили, он предатель, он бросил коктов, да, то все, пятое, Только сегодня мы понимаем, какие геополитические мощные изменения он привел в движение, который, в общем-то, на руку хорошим людям света, и который так э, ужасны и тяжелы для второй стороны, для людей тьмы. Так вот, э, в 2018 году в Сочи было подписано соглашение, э, видимо, между турками и Россией, о том, что район на севере э, Сирии, граничащий с Турцией, район Идлиба, он будет как бы таким анклавом, не подчиняющимся э, режиму Бушара Асада, и его русским покровителям. Там порядка трех миллионов суннитов, которые удержали этот анклав, и постепенно э, российские войска и Шар Асад согнали туда повстанцев сирийских э, и всех других районов, то есть создали там такой вот как бы анклав неповиновения и держали его, э, отделили его от остальной Сирии. Но в последнее время они начали э, его потихонечку выгрызать, то есть зачищать и наступать на Идлип, выдавливая, так сказать, всю эту массу э, противников режима Асада в Турцию. Эрдоган возмутился. И тут надо сказать, что, в общем, у него были причины возмущаться, потому что это было нарушение соглашений. И начал туда, э, направил туда и десятки тысяч хорошо вооруженных им и обученных им э, сирийских повстанцев, маджихедов, то есть э, сунитов. По, по сути дела, это тот же, э, же, же Даешь, тот же ИГИЛ, тот же айсис как вы его по-английски называете, просто те, которые, так сказать, были вместе с турками, и они, их, они пережидали в Турции, пока тренировались, готовились, и вот теперь они снова стали наступать на Идлибе. А кроме того, Эрдоган послал туда в Идлиб и свою уже регулярную, армию. там были десятки танков, сотни танков, БТР, и э, Авиация, нас говорят, что это сирийская авиация. Но мы знаем, что, в общем, у Асада своих летчиков и своей авиации с гульки нос, речь, скорее всего, шла именно о российских э, военных самолетах. Они побомбили турок. Турки получили очень серьезные потери. Эрдоган взревел просто человек, у которого он не очень умеет контролировать свой гнев. И заявил, что он буквально идет на открытую войну с Россией, но потом как-то быстро все это сошло э, на нет, потому что. Открытая война с Россией, все-таки, как бы, видимо, Турции не по зубам, поэтому он стал умещать свое э, негодование и ярость на сирийских войсках и на иранских. Точнее, даже не на сирийских, Сирийских сирийских войсках таковых уже нету. Когда-то у Асада была армия в 300 тысяч человек, сейчас осталось, может быть, 30 тысяч, только они дислоцированы вокруг Дамаска, держат, в общем, как бы, защищают при, э, Асада самого. Вот Речь идет о Хизбалле. Той самой Хизбалле, с которой у нас есть проблемы. Это ливанская шиитская организация, по сути дела, это Боевая структура Ирана, которую Иран перевел с границы с из Израиля, туда вот в район Идлиба, и они там защищали своих братьев. Точнее сказать, они там воевали с братьями-суннитами, и турки их начали как следует лупить. Поскольку турецкая армия достаточно сильная, то потери там пошли с обоих сторон, начали исчисляться тысячами. И одновременно, поскольку Эрдоган понимает, что одному ему не выстоять против России, Эрдоган э, открыл шлюзы с беженцами. То есть на территории э, Турции порядка трех миллионов беженцев из Сирии, которых в свое время Эрдоган э, грозился пусть, пусть, отпустить э, в Европу, куда они пытаются прорваться, за что Европа сказал, нет-нет, мы будем тебя платить. Заплатили ему 6 миллиардов евро. В итоге э, Эрдоган их держал у себя, но деньги уже давно проедены. И сейчас он говорит, я открываю эти шлюзы, и пусть они все бегут в Европу, или помогайте мне разбираться с этой ситуацией. Для э, Европы это, конечно, катастрофа. То есть если речь пойдет не как сейчас о десятках тысячах, а сотнях тысячах или миллионах беженцев, то европейские левые правительства просто падут, начнется хаос. Англия может сидеть в сторонке и наблюдать радостно, потому что она уже отскочила и вышла со своим Брекситом из Европы, ей теперь это не страшно. Но для европейских стран это колоссальная угроза. И это откровенный шантаж Эрдогана, типа из за меня, или будет еще хуже». Но э, тут, оказавшись в такой ситуации, европейцы на самом деле как-то не очень готовы списываться за Эрдогана в войну с Россией, то есть беженцы беженцами, и они будут их, видимо, сдерживать э, как могут, но при этом э, идти и защищать Эрдогана, хотя Эрдоган является формально тоже страной НАТО, а нападение на страну НАТО является нападением на все страны НАТО. Тем не менее, никто в Европе не торопится ввязываться в этот конфликт. цирийский. Э, поэтому Эрдоган, как мы знаем, встретился на днях с Путиным, и что-то они такое там договорились. Теперь надо заметить, что, в общем, э, Путин, по ходу дела, несколько раз унизил Эрдогана, в том числе, например, более опубликованные фотографии, где они сидят в приемном зале, и между ними на каминной полке стоят то ли часы, то ли статуэтка. И внимательные люди разглядели, что это статуэтка, где изображающая русских солдат, топчущих э, османских солдат, это вот одна из войн многочисленных всего, между Россией и Турцией было 11 войн, по сути дела сейчас идет 12, -е. вот это вот в вот одной из войн там 19 века, значит и эта статуэтка там установлена, судя по недовольному э, лицу Эрдогана и довольному лицу Путина, видимо, так кстати, Эрдогану не удалось э, нахрапом добиться от России каких-то... Э, каких-то дивидендов, фактически сейчас вроде как сохраняется ситуация, та, что была, то есть откатываются к прежней ситуации и анклав сунитов, патронируемый турками, а вокруг, э, под патронажем России, иранские войска Хизбалла и войска Асада. Но почти наверняка это соглашение долго не продержится, и снова, э, скорее всего, как раз иранцы или Хизбалла и, инициируют нападение на на идли турки должны будут отвечать, и все пойдет по ногу Подводя итог всему этому, можно сказать так. Э -э все наши плохиши, Иран, Хизбалла, Турция, завязаны в этом конфликте с сирийском, который просто кровь из них выпивает всеми силами. Америка и Израиль как бы вообще ни при чем, и никаким образом в этом не участвуют, и могут только наблюдать со стороны и смотреть э и, как говорил Наполеон, не будем мешать своим врагам, когда они хотят повеситься. Да? Вот, так что э, здесь, безусловно, ситуация, с одной стороны, трагическая, с другой стороны, надо понимать, что пока они завязаны между собой, мы в общем, можем быть как-то более спокойно что ли, и, и меньше опасаться того, что Хизбалла, Иран, Сирия или Турция будут делать какие-то гадости Израилю, и США. Александр, ну, о проблемах коронавируса, наверное, поговорим уже в следующий раз, поскольку времени не осталось. Ну, а вам, как всегда, огромное спасибо за интересную информацию, подробную. Спасибо, всего доброго. И берегите себя. Будем надеяться, что а, удастся все-таки разрешить эту патовую ситуацию каким-то образом. Либо пару человек из левой коалиции откажутся голосовать, и удастся сформировать правительство. Всего доброго, добро.